Приехали в автосалон Альтера за автомобилем. Максим, он же нас проконсультировал, рассказал, показал, что очень здорово. В итоге подобрали другой автомобиль, в котором мы не ехали. Но ну, очень довольны. Тоже Я очень понравилось. Да. Все вот. довольны обслуживанием. Всем персоналу большое спасибо хорошее обслуживание, внимательность. Вот. Носились с нами, не отпускали нас ни на секунду. Все сказали, все, все понятно, все объясняли, все было отлично. Очень доволен. Спасибо. спасибо. Удачи вам всего хорошего.